Добрый день, сегодня мы рассмотрим с вами вопрос применения расценок от итога раздела или группы строк, еще их называют процентные нормы. В справочниках базовых цен на проектные работы для строительства а, такие расценки, как правило, представлены а, в общих указаниях справочника, например, а, рассмотрим Общее положение справочника СБЦП-2011-13. Объекты нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности. Для этого откроем техническую часть справочника и в разделе Общие положения Порядок определения базовой цены проектных работ мы с вами можем наблюдать, например, пункт 2.1, в котором указано, что базовая цена разработки техника экономических показателей для заводов и производственных комплексов и раздела проект организации строительства POS учитывается в общей цене дополнительно и составляет от цены проектной документации за исключением разработки разделов промышленная безопасность, мероприятия гражданской обороты и предупреждение чрезвычайных ситуаций и иная документация. Для техника экономических показателей до 15% проект организации строительства 6%. Каким же образом мы с вами можем учесть разработку этих разделов в системе ПИР. Закроем техническую часть, вернемся к нашей смете на проектные работы и добавим расценки в смету. Создадим группу строк из базы. В справочнике из БЦП 2011 выберем раздел Общие указания справочником. И вот здесь большинство расценок, которые представлены в разделе Общие указания, как раз у нас рассчитываются в виде процентных норм. Для таких расценок в столбце единицы измерения расценки основного показателя установлен значок процента. Найдем строчки технико-экономические показатели до 15% двойным щелчком выберем эту расценку в список выбора и возьмем расценку проекта организации строительства, опять же двойным щелчком выберем эту расценку в список выбора. После этого закроем окно сметно-нормативной базы и выбранные расценки у нас попадут в смету. Для того, чтобы рассчитать расценку технико-экономические показатели, которая у нас с вами должна суммировать всю стоимость проектных работ и э, брать от этой суммы 15%, нам нужно сделать следующее. Встаем на эту расценку, выделяем все строчки, от которых мы должны ее рассчитывать. Можно это сделать с помощью сочетания клавиш Ctrl-A или двойным щелчком. При этом саму расценку технико-экономические показатели и расценку проект организации строительства мы снимаем с них выделением двойным щелчком. Устанавливаем курсор на расценочку технико-экономические показатели и внизу в детальных формах в закладке строка нам с вами нужно будет нажать кнопку в виде белого листика, которая называется «Добавить». Таким образом, все выделенные строчки у нас с вами здесь будут отображены. И что мы видим в формуле? Программа автоматически нам просуммировала все выделенные строки и взяла от них 15%. А точно таким же образом мы с вами делаем расчет строки проекта организации строительства. То есть, опять же, выделяем строчки сметы, снимаем выделение с тех строк, от которых нам не нужно рассчитывать данную строку и внизу в детальных формах нажимаем белый листик. Строка рассчитана. Отображение этих строк в э, печатной форме сметы выглядит следующим образом. Открываем печатную форму, идет подготовка печати. И в открывшейся форме 2П. Мы с вами видим расчет технико-экономических показателей, ссылка на общее положение, 15% от а, пунктов сметы. И то же самое для строки ПОС, а, проект организации строительства. Точно так же мы видим ссылку на пункт общих указаний, 6% и перечисление расценок, от которых мы рассчитываем нашу строку. Для тех случаев, когда в печатной форме мы хотим, чтобы у нас отображалось не полностью наименование строки, а, допустим, краткое номера пунктов сметы, в этом случае мы можем перейти в окне локальной сметы в закладочку «Заголовок», вкладка «Вид» и здесь в поле расчет процентных норм и отдельных объектов выбрать, например только шифр. В этом случае для строчек процентных норм отображение в печатной форме мы будем видеть следующим образом. Посмотреть это можно внизу в детальных формах в закладке расчет. Например, да, объекты нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности 15% от пунктов и ссылка на э, шифр расценок и номера расценок смети. Также обратите внимание, когда в сметах применяются расценки процентные нормы, на строчках смета устанавливаются специальные значки. Процентная норма идет со знаком R – родительская строка, а расценки, от которых рассчитывается процентная норма, идут со значком D – дочерняя строка. При изменении любой дочерней строки, Соответственно, сумма э, строчек смета у нас будет меняться, и процентная норма будет пересчитана. Например, э, на расценке межцеховые и внутриплощадочные сети на опорах протяженностью 1 километр я изменю значение э, натурального показателя x. Допустим, протяженность мы установим э, 3 километра. И в этом случае обратите, пожалуйста, внимание, что стоимость родительских строк процентных норм у нас будет пересчитано. То есть сейчас у нас технико-экономические показатели составляют 1 171 598 рублей. Если я поменяю протяженность x, допустим, на 3 километра, то соответственно технико-экономические показатели у нас с вами будут уже составлять 1 285 372 рубля. То же самое произошло и со строкой пост проект Организации строительства. Расценки от этого раздела или группы строк могут не только брать процент от э, суммы указанных расценок, но и динамически изменять этот процент в зависимости от э, стоимости указанных расценок и каких-то еще внешних показателей. Яркий пример такому э, расчету – это, э, например, расчет внутреннего транспорта в изыскательских работах возьмем смету на инженерные геологические изыскания и в разделе полевые работы добавим расценочку на расходы по внутреннему транспорту если посмотреть детальные формы этой расценки то мы с вами увидим что расценка берет процент на внутренний транспорт в зависимости от сметной стоимости полевых Работ, и в зависимости от расстояния от базы изыскательской организации до участка изысканий. Добавим такую расценочку в смету. Программа попросит нас ввести расстояние от базы до участка изысканий, к примеру, 7 километров. И теперь нам с вами опять же нужно будет выделить стоимость полевых работ и добавить их в э, процентную норму. Выделяем стоимость полевых расценок и белым листиком в детальных формах добавляем их в расценку расхода по внутреннему транспорту. Вот, обратите внимание, у нас рассчиталась сумма полевых работ и в соответствии с тем расстоянием, которое мы указали, взялся процент на расходы по внутреннему транспорту. Если изменить в детальных формах расстояние, допустим вместо 7 километров поставить 12 километров, то мы увидим, что процент у нас с вами изменится. То есть вот установился процент по внутреннему транспорту уже другой. То же самое произойдет, если мы с вами поменяем общую сумму полевых работ, например, поставим другой объем на расценок, вместо 45 поставим, к примеру, 90 метров, и сейчас мы опять же увидим, что у нас изменилась сумма полевых работ и в соответствии с этим изменился процент на внутренний транспорт. Есть и более сложные варианты расчетов строк от итога раздела или группы строк, а, например, в тех же самых изыскательских работах это оформление а, разрешений на изыскание. Добавим такую расценку смету. Создаем строку. Работы по регистрации, оформлению разрешений инженерных изысканий для строительства. Обратите, пожалуйста, внимание в детальных формах, Расценка имеет достаточно сложный расчет и зависит она от сметной стоимости изысканий и в зависимости от суммы у нас с вами есть фиксированная цена работ по регистрации плюс процент от стоимости изыскательских работ. Добавляем такую расценку в смету. И для того, чтобы нам сейчас с вами э, рассчитать э, стоимость всех э, изыскательских работ, нам нужно будет выделить все наши работы. А так как смета с разделами, то для выделения строчек нам следует слева в панели структуры встать на э, узел ЛС, на всю локальную смету, и двойным щечком выделить прямо наименование разделов. потом установить курсор на работы по регистрации, снять с этой строки выделение двойным щелчком и нажать кнопку «Добавить». Вот обратите, пожалуйста, внимание, что стоимость с формулой, да, с процентом от стоимости изыскательских работ у нас с вами рассчиталась. И еще один момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. В том случае, если мы с вами составляем смету на изыскание без разделения на разделы полевые камеральные, например, по справочнику «Инженерно-геодезические изыскания 2004 года» мы возьмем расценку, Допустим, плановая опорная сеть, четвертый класс точности. В детальных формах этой расценки мы с вами видим, что в ней у нас уже есть составляющие полевые работы и камеральные работы. Добавим такую расценку в смету. Допустим, первая категория сложности. Прямо в расценке у нас с вами указано и полевые, и камеральные составляющая. Если нам сейчас на эту расценку нужно будет назначить строку от итога, допустим, только полевых работ, тот же самый внутренний транспорт, в этом случае, обратите пожалуйста внимание, расходы по внутреннему транспорту. Прямо на самой расценке в детальных формах мы с вами видим тип суммируемых итогов полевые, то есть э, такая расценка у нас с вами будет в расчет брать только итог полевой составляющей основной расценки. Добавляем внутренний транспорт в смету, вставим расстояние, например, 4 километра, выделяем расценку, от которой мы будем рассчитывать, и внизу в детальных формах нажимаем кнопку добавить. Обратите, пожалуйста, внимание на формулу расчета, то есть в расчет внутреннего транспорта у нас с вами взялась только полевая составляющая. В детальных формах процентной нормы по внутреннему транспорту мы с вами видим настройку, какой брать итог. По умолчанию установлено, что мы с вами берем итог полевые работы, Ну, при необходимости. Или при желании можно поменять итог, от которого мы будем с вами рассчитывать эту расценку. Например, брать итог и полевые, и камеральные. И мы увидим, что у нас с вами действительно будет браться в расчет общая сумма. Только полевые, допустим. А вот на расценках, которые у нас должны считаться от общей суммы изысканий, например, то же самое составление отчетов, А вот у нас расценка составления технического отчета пояснительной записки по результатам инженерно-геодезических работ. И в детальных форумах мы с вами видим тип суммируемых итогов полевые и камеральные. То есть эта расценка у нас с вами будет рассчитываться от общей стоимости всех изыскательских работ. Добавляем такую расценку в смету, двойным щелчком выделяем те расценки, от которых она у нас должна рассчитываться. И внизу в детальных формах нажимаем кнопку «Добавить». Вот мы с вами видим, что у нас э, тип э, «Брать итог» э, установлен полевые и камеральные работы, и расценка у нас берет стоимость общую и полевых, и камеральной составляющей. Мы с вами рассмотрели особенности работы со строчками типа от итога раздела или группы строк процентными нормами. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании «Инфострой».